И Я похож на полного дебила Нет Ты меня спросила, смелости да не хватило Значит так, теперь домой Сейчас будет отдельный разговор с тобой Он сейчас все узнает, он мне тут вину бьет, что теперь придумать, что? Он же все и поймет, быстро в этой слезы хватит ныть Думаю, что придумать, как его переубедить. Скажи мне, ты уже полностью офигела? Что за бардак это? Я не хотела. Как же отмазаться, ну как? Что тут за шопинг? Я просто папа. Я знаю, Лера, тебе пофиг. Итак, начнем о главном. Я все о нем. Кто это был цветами под подъездом, кто он? Он прям таким наездом, это блин, ну как, это вот Он одноклассник, принес мне розу, а завтра в школе праздник Праздник? Серьезно? Праздник, хух, наверное съехал, да, принес мне розу мой одноклассник Это правда? Папа, правда Это точно правда? Папа, ну правда Ты мне не врешь? Нет, конечно ну хорошо, поверю, Лера, тебе ладно Но все, надеюсь, пронесло, и тут назло Звонит айфон чей мой и его Я подхожу, боже, я сейчас ягу Это директор моей школы, я не могу Она сейчас скажет, что меня-то не было Она расскажет, меня в школе не видела Выключаю звук, нужно ответить Как его отвлечь, он должен не заметить Папа, я слышу в двери стук Стук? Окей, открою. Это соседи. Друг. Алло, Татьяна Викторовна. Извините, что не предупредил. Простите, Лера приболела, и нас не будет. У нее температура и немного нудит. Ты с кем там говоришь? Снади за уроки. А кто стучал? Я не знаю, никто вроде. Ух, чуть не спалилась, чуток. Так, давай убери в комнату. Тут ему звонок. Так, я не понял. Это директор школы, что ли? Алло, слушаю вас. Добрый день. День добрый. Вас не было сегодня. Как не было нас? Вы говорили, я разоболела и трубку бросили, я так и не поняла. Я говорил. Ты сейчас до базары, что я тебе говорю. Серьезно. Ну Поехали. Тебя ты чуть Чуть-чуть тише, чуть -чуть тише сделай. То громче, то Поехали. тише. Скажи мне, ты уже полностью офигела. Что за базар? Блин елки палки Когда ты выучишь текст? Да елки-палки! Я тебя убью уже скоро. Что ты пик? Ты, ты жрешь что-то? Нет, а мне телефон надо под музыку. Что ты ешь сейчас, скажи честно? Какие взяла? Зачем? Что? Ну зачем? Вот у нас сейчас съемка идет. Зачем ты жуе? Я ты смотрел. Ну ты, ты сейчас в кадре стоишь и ты жуешь. Я не жую! Ребята, спасибо, что делились третьей частью отмазок со своими друзьями и даже в комментариях писали, что делились со всем классом. Да, это так было приятно, реально, сколько комментариев, вы все пишете, там, у вас очень круто вышло, там, я поделилась, там, всем классом своим, там, я Школой другой местами... пишет всей школы учителям, учителям там, да. папа, мамам показывали, ребят, нам так приятно с Лерой, мы просто, короче, вообще в шоке, в полном. Реально, но это очень было приятно. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наш канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео. И не забудьте подписаться на наш инстаграм, обязательно, на наш мюзикле. У нас Ссылочки постоянно фото, классные видео, комедии, вообще, я не знаю, прямые трансляции, эфиры. В общем, ребят, спасибо за то, что смотрели все части отмазок. Ждите еще, если вы... Поставите палец вверх, поделитесь этим видео со своими друзьями. Со школами обяза... и классом. Со школами и классом, правильно Лера говорит. Мы выпускаем на следующей неделе новую пятую часть. Чай. Пятую часть отмазок. И это будет, уверяем, очень круто. До следующего видео! До следующего рэпа! Всем пока!